Всем привет! С вами Гусев Максим. А в этом ролике мы поговорим про снаряжение. Про снаряжение для осеннего похода. Как быть готовым к первым заморозкам, к дождям, к грязюке под ногами. Все мы знаем, что не бывает плохой погоды, бывает плохое снаряжение. Чтобы ко всему подготовиться, смотрим этот ролик до конца. Погнали! Ой, да народ, не забывайте сидушку с собой. Попу всегда хочется прислонить на что-то сухое, теплое и комфортное. Вот так вот. На снежочек сели, чайку заварили, бахнули и пошли дальше. Вот такой вот ковричек на резиночке. Не забываем. Подпятник, сидушка, фальшзад, поджопник, жопный коврик. Не знаю, как еще их называют. В осенних походах куда приятнее пить горячий чай, чем холодную водичку. Именно поэтому берем с собой термоса И сразу после завтрака завариваем термос чаечек. И на протяжении всего дня у нас будет горячее питье. В холодную погоду как никогда важно одеваться слоями. Посмотрите на мне сколько. Раз, два, три, четыре слоя. Четыре слоя одежды. Первый слой это к телу у меня термобелье идет, потом теплая флиска, за теплой флиской жилетка и после жилетки мембранная куртка. Сейчас о слоях более подробно. Вместо футболки в погоду обязательно термобелье. Оно ну, гораздо лучше сохраняет тепло. Для ходового дня достаточно тоненького термобелья, для сна потеплее. Кому-то нравится больше полуартек кому-то из шерсти мериноса. Тут уже, ребята, подбирайте под себя сами, кому что больше нравится. В термобелье сколько людей, столько и мнений, как всегда. После теплого слоя идет либо флисовые кофты, либо полуартековые кофты. Любое что-то теплое и потолще. Третий слой, это может быть либо уже конечный слой куртка. Если похолоднее, то можно пододеть жилетку. Можно взять жилет с пуховым или синтетическим наполнением. Но помните, что пуховку нужно хранить в сухом месте. Когда не лишним, будет взять с собой в рюкзак дополнительную флиску теплую или безрукавку какую-нибудь. Пускай она лучше будет в рюкзаке, чем ее не будет, когда вам будет холодно. Многие таскают с собой дождевики. Там это бывает пончи или какие-то целлофановые дождевики, полиэтиленовые, неважно. Мембранные курки они держат на уровне дождевика, гораздо комфортнее и приятнее не ходить, все застегивается, кармашки везде есть, как бы комфорт абсолютный и стоит совершенно не бешеных денег. За две с половиной тысячи рублей можно купить себе самую дешевую куртку там какой-нибудь китайскую, она будет да с фиговой, но с мембраной и дождь она будет держать. Почитайте отзывы, их куча обзоры там посмотрите берем с собой в поход мембранную курточку и мембранные штанишки и тогда никакой дождь никакая влажность нас не возьмет с носа будет капать а все остальное будет сухое все отлично ребят одевайтесь тепло комфортно кайфуйте от ваших походов также не забывайте подписаться на мой канал и поставить лайк под этим видео вроде бы канал маленький да а все равно есть там какие-то первые хейтеры уже которые Реально там пишут, что а ты неправильно чинишь дуги, типа и все не так, короче, нужно вставить палочку в дугу деревянную, и мы все сделаем, да? Ребята, ну и реально смешно, если вы такие матерые, реальные туристы, создавайте блоги, учите людей, как правильно жить там и так далее. Чего вы мне-то пишите? У меня канал 120 человек, вы чего? Ребята, и запомните, никаких кроссовок, никаких, не знаю, галош, только трекинговые ботинки. Любые, ну, блин, на крайняк берцы хотя бы. Потому что в кроссовках ноги промокнут сразу, промокнут, замерзнут, отвалятся, натрутся мозоли и так далее. Хорошие трекинговые ботинки никогда не уступят никаким резиновым сапогам или каким-нибудь берцам. если обувь не новая то обязательно наносим водоотталкивающую пропитку чуть более подробнее я про это рассказывал вот в этом ролике если на вашем маршруте прям совсем грязно то можно взять с собой гамаши это такая тканная штука, которая цепляется на ботинок и не позволяет сверху ботинка проникнуть влаги, снегу, грязи то есть через край ботинка ничего не затечет недавно смотрел ролик не походницы на Плата путарана. У них обязательным условием было для похода иметь с собой бахилы от ОЗК. Это такие зеленые бахилы, на конце у них голошь такая. Вот, и они в эти бахилы вылезали в своем ботинке и переходили речку в Броды. Тоже очень такая интересная штука, на самом деле первый раз об этом узнал. Вроде в походах уже давно. Думаешь, уже все знаешь, такой матерый турист. А нифига, все равно встречаешь какие-то такие интересные моменты. Э -э, учишься на чужих роликах YouTube. <laughs> перенимаешь опыт. Вот, и прикольно. В общем, вот здесь я ее тоже прикреплю. Посмотрите. Днем еще более-менее тепло, но ночью бывают сильные заморозки. Так что, ребята, забудьте про летние спальники совершенно. Берем либо межсезонные, либо зимние. Потому что ночью реально холодно. Используем еще термобелье в доп. А то у нас были кадры, которые пришли, блин, в летних спальниках. Спальник рассказал, а про коврик даже не упомянул. Коврик нудувайка, ребят. Только ее, потому что в промерзшей земле от нее настолько веет холодом, что пенные коврики, они реально пропускают холод. И спишь, блин, один бок отморозил, другой перевернулся и вот эта вот постоянная вот юла у тебя ночью, она как бы ни к чему, а на коврике самонадувайки реально лег и выспался за ночь, вообще бодряком проснулся, ничего больше не надо. Так что, ребята, для повышения уровня комфорта берите самонадувающийся коврик. И по поводу пуховых вещей, ребят, в осенний поход реально лучше с собой их не брать. Не пуховые спальники, не пуховые штаны, не знаю, куртки, жилетки, потому что ух реально отцыреет, промокнет, вы его в походных условиях просто не высушите. И останетесь просто без шмотки. И ну, плюс дополнительный вес в рюкзак, да, мокрую шмотку с собой таскать весело. Если вы в поход забудете вот этот вот чехольчик на рюкзак, такой то ваши вещи, пуховичок, спальник, там и остальное обязательно промокнут. Поэтому не забывайте, это как вот по закону подлости. Забыли? Все, нахрен, все, промокли. Все, сворачиваемся, идем домой. Выбирая чехольчик на рюкзак, берите немножко большим объемом, чем ваш рюкзак, потому что э, есть многие любители, которые умеют понавешить там сбоку от рюкзака много всяких различных предметов там коврик например котелок каска неважно и эти предметы реально мешают полностью укрыть ваш рюкзак как не укрывай все равно блин он потом будет мокрый именно поэтому всегда берите большим объемом больший объем всегда можно как бы завернуть маленький рюкзачочек и ничего ему как бы не будет вот раз укрыл Лямки достал с поясом, все, можно идти, как бы, без проблем. А если чехол будет меньше вашего рюкзака и тех вещей, которые вы сбоку повесили, ну, понятно, что он ни от чего вас не спасет. И смысла таскать вот эту хрень не будет абсолютно. Конечно, это уже разряд общественного снаряжения, но и общественный тент для укрытия от дождя с собой взять ну, нужно. Обговаривайте эти моменты с группой или берите с собой личный тентик, там, когда идете один. У меня он есть с собой, как бы все круто. Ребята, одевайтесь тепло, комфортно, кайфуйте от ваших походов. И помните, что походы это просто. С вами был Максим, до новых встреч. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайк под этим видео. Да. Окей. Договорились. Пока.